Бонжух Здравствуйте, друзья! Сегодня готовим обалденные кабачковые пончики. Уверена, что в сезон кабачков это будет ваше блюдо-фаворит. Для него нужно настрогать кабачки на очень тонкие полоски. Я это делаю при помощи овощечистки. Также это может быть и слайсер для овощей. Полученные полоски нужно присолить и поставить под гнет, чтобы кабачки пустили сок. А пока займусь кляром. Яйцо разделю на белок и желток. Белок взбиваю до пиков щепоткой соли. К желтку добавляю соль, столовую ложку растительного масла и немного воды. Перемешиваю. Теперь в однородную смесь закину муку и соединю все вместе. Самое время добавить взбитые белки и довести тесто до однородного состояния. Этот кляр получается нежным и воздушным, я им пользуюсь для обжаривания мяса и овощей. Готовое тесто отставляю в сторону и закончу приготовление кабачков. Они выделили немало жидкости, ее нужно удалить. В отжатые кабачки влить кляр, все тщательно перемешать, Сейчас уже можно добавить специи и приправы по вкусу. У меня черный молотый перец и сухой чеснок. Обжаривать кабачки буду в большом количестве растительного масла. Нагреваю его до средней температуры и выкладываю кабачки в тесте, формируя из них пунчики. Обжаривать пончики на среднем огне с двух сторон. Это занимает примерно 10-12 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы они полностью пропеклись внутри. Извлекаю готовые пончики на бумажную салфетку. Когда излишки масла уйдут, можно пробовать эти замечательно вкусные кабачковые пончики. Нежнятинка невероятная, тот случай, когда и правда одной порции мало. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. А я вам говорю, бон аппетит и абьянту!